Где-то вдалеке звучат голоса. Прислушайтесь, сконцентрируйтесь. Это легче сделать закрытыми глазами и не двигаясь. Да, это опять они. Знаешь, люди — волшебные создания. Их внимание усиливает то, на что они его обращают. Например, вот смотрю я на кружку. И сначала вижу просто кружку. Потом замечаю мелкие узоры, трещинки, подтеки краски. И чем дольше смотрю, тем больше деталей. Так и с настроением. Если я сосредоточенно изучаю свое хорошее настроение, оно становится детальным, превращается в радость, энергичность, уверенность. А если плохое, то же самое. Маленькое беспокойство быстро превратится в тревогу, злость, или печаль? Логично. Но если это так просто, почему человек часто попадает в неприятное состояние? Плохие состояния сложно заметить. Они незаметно подкрадываются и притягивают внимание, заставляют подчиняться себе. А потом сложно выбраться и переключиться на хорошее. Это происходит, когда не управляешь вниманием. Но ты знаешь способ управлять. Да. Сейчас покажу на примере. Поехали. И вот я здесь с вами. Стопка бумаги, чернильница, перо. Все, что нужно для истории. Где это вы? Да-да, вижу. Где-то степи. Огромной, невероятной степи. Смотрите вокруг ночь. Красота. Яркая луна. Какого она цвета? Голубого? Желтого? Видите лунные кратеры? Небо темное, не облачко. Мерцают звезды. Вдохните поглубже. В воздухе яркие, терпкие запахи степи. Хорошо пахнет? Как прополис или мята? Прочищает нос. Прекрасно. Это волшебная степь. Все, что здесь происходит, зависит от вашего внимания. И она ближе к реальному миру, чем можно подумать. Вон там, повыше, смотрите. Огромная полярная звезда. От нее тянется длинный мерцающий луч, как прожектор пробегает по груди. Яркий. Видите пылинки, которые летают внутри него? Внимание тоже похоже на прожектор, который выхватывает из темноты все, что ему важно и интересно. Легкое, приятное покалывание. Звезда изучает вас. Луч теплый согревает живот, грудь, лицо. Даже сердце бьется чаще. Как будто наблюдает кто-то могущественный, но добрый. Кто-то, кто все про вас знает. Луч бежит дальше, по степи. Температура низкая, прохладный ветер дует со всех сторон. Справа, слева, спереди, сзади. Шевелит одежду, становится холоднее. Хуже покрывается мурашками. Легкая дрожь пробегает по спине, шеям. Хочется укутаться в одеяло или плащ, но ничего такого нет. Спиной мелькает тень Проносится мимо, обдает холодом, как из морозилки Когда заостряешь внимание на неприятных ощущениях Они становятся сильнее Поторопитесь, идите вперед Шевеление за спиной усиливается, нарастает Опять звуки скрежет, хрипы Кто-то вздыхает, шепчет Сбоку мелькают смутные серые фигуры Обдает холодом, ветер усиливается, что-то задевает спину, Мокрые, холодное, как слизкие щупальца, передергивают мурашки по спине. В воздухе висит задхлый запах, хочется двигаться быстрее, давление в висках усиливается, словно в них вкручивают шило. Можно вспомнить, что когда концентрируешься на головной боли, она становится сильнее. Так и сейчас. Чем больше внимания уделяешь страхам, тем реальнее они становятся. Впереди что-то мелькает. Громкий, утробный рык. Преследователи остолбенели. Их как будто приморозило к месту. Яркие, горящие глаза смотрят из темноты. Массивный силуэт. Это ваш знакомый. Зверь. Вы ему нравитесь, он хочет помочь. Бегите за ним. Его шерсть светится, мерцает в темноте. Прекрасный проводник. Его отлично видно. Кажется, вы бежите за какой-то скалой или холмом. Металлический вкус во рту усиливается, Сильные напряжения Но не останавливайтесь. Даже с проводником нужно стараться, чтобы что-то получилось. Кажется, за поворотом света. Вот оно. вдалеке огромное растение. 20 метров в высоту, может, 30. Оно светится. Красота. Толстый массивный стебель. На нем растут яркие цветы. Даже отсюда слышно запах. Как пахнет. Может, как роза или пион. Чем сильнее обращаешь внимание на запах, тем ярче он становится. Проводник подвел вас к тому, что поможет, и пропал. Дальше дело за вами. Подойдите ближе. Мерцание завораживает, успокаивает. Стебель цветка пульсирует. В такт сердцу. Потрогайте его. Пульсация проникает внутрь груди, успокаивает. Теплое чувство двигается из глубины живота, проходит выше, вдоль позвоночника, поднимается в грудь. Идет волнами, согревает сердце, горло, лицо. Дышите легко, свободно. Легкие двигаются сами собой, без усилий. Вдох, выдох. Замечательное ощущение. Чем сильнее обращаешь внимание на дыхание, тем глубже оно становится. Тем сильнее идут приятные волны. Посмотрите внутри стебли. Там сосуды, которые качают светящуюся, густую жидкость. Необычный цвет Он похож на зеленый или голубой Энергия в цветке течет медленно, плавно Она проходит по его сосудам Уходит наверх, к веткам, цветам Когда концентрируешь внимание на чем-то интересном, необычном Начинаешь чувствовать себя лучше Словно появляется больше сил Цветок как бы делится своим состоянием можно почувствовать то же самое, что чувствует он. Как будто что-то поднимается от ног вверх, в голове. Какая-то энергия. Покалывая, как сотни крошечных иголочек. Голова легонько кружится, как когда выбираешься за город, на природу. Прекрасное ощущение. А вон там, чуть повыше, вверх, близко к земле. На ней висит цветок. Дотроньтесь до него. Какой на ощупь? Нежный, как пион? Или плотный, как что-то тропическое? Он влажный? Жидкость липкая, как душистая смола, или больше похожи на воду? Какого он цвета? Может, нежно-фиолетовый или оранжевый? Чем сильнее сосредотачиваешь внимание на интересных ощущениях, тем приятнее и детальнее они становятся. Цветок открывается и падает в руку. Он пульсирует в руке, как маленькое сердце, согревает. Сердце подстраивается под ритм цветка, а он под ритм сердца. Открывается, разворачивается навстречу вашему взгляду. Завораживает, как живая, Теплая звезда в вашей руке. Где-то сбоку в воздухе висят кошмары, которые гнались за вами. Они уже успели уменьшиться, потеряли плотность. Но сейчас, если зафиксировать на них взгляд, внимательно посмотреть, они становятся реальнее. Нарастает щелкающий, раздражающий звук, веет холодом, запахом разложения. Отведите взгляд Неприятные ощущения пропадают Как только перестаешь обращать на них столько внимания Верните внимание на цветок Да, вот так Приятные ощущения возвращаются и растут Яркая, теплая пульсация, потрясающий аромат, свечение Внутри него вращаются мириады мерцающих звездочек Прекрасно. Возможно, сейчас пришло понимание чего-то важного. Или просто хочется сосредоточиться на чем-то хорошем. Спина выпрямляется, голова поднимается к небу. На лице блуждает легкая улыбка, как у статуи Будды или Мона Лизы. Можно поблагодарить это большое, замечательное растение. Сказать ему спасибо. Может, тихонько, шепотом, но сказать «Спасибо». А слышите, что то лопнула? Посмотрите, это один из маленьких кошмаров. Не выдержал такой несправедливости, ведь сейчас вы не уделяете ему внимания. На камнях осталась зеленовато-коричневая жижа, а вон еще один – как шарик с жалобным писком проносится мимо и врезается в скалу сбоку. Бах! Брызги во все стороны. Цветок в руках становится легким, невесомым. Он уже легче воздуха, парит над ладонями. Хочется подняться вверх, в небо. Он помог, а значит можно отпустить. На вашем пути встретятся и другие волшебные существа. Еще один хлопок. Жалобный протяжный писк за вашей спиной. Легкое шипение, словно из шарика выходит воздух. Они такие хрупкие, ваши кошмары. Такие обидчивые. Забавно. Смотрите, смотрите. Цветок уже взлетел с ладоней и поднимается вверх. Становится все больше и больше Освещает долину, холмы, горы Заливает светом все вокруг В животе чувство легкости, невесомости, парения За спиной лопаются маленькие кошмарики Они пищат, свистят, хлопают, взрывают Здорово, как салют Цветок двигается быстрее он уже где-то высоко в небе. Становится меньше и меньше. Яркая вспышка в небе. Взрыв. Легкая вибрация проходит по телу. Волна. Чувство бодрости. Сердце откликается и бьется чаще. Мышцы расслабляются. Чувство безопасности. Покое. Посмотрите. Сверху. Прямо над головой. Светит яркое солнце, синее небо. Цветок нашел свое место. Теперь он освещает вам дорогу. Хорошо. Сейчас вы почувствовали, что внимание усиливает то, на что вы его направляете. И это очень приятное ощущение. Знать, что можно сделать сильнее то, что хочешь. Например, быстро поднять настроение или самооценку. В следующий раз, когда вами завладеют негативные мысли, направьте все внимание на предмет, задачу или человека, которые вызывают у вас положительные эмоции. Это нелегко, но у вас получится. Затем постарайтесь раскрутить позитивные ощущения и мысли, связанные с ними на максимум. Вы удивитесь, заметив, что хорошее состояние раскрывается и разворачивается, как деток. Хотя всего пару минут назад его едва можно было заметить.